Я купил автомобиль в автосалоне Альтера. Вот. Выбрать машину мне помог консультант Денис. Вот. В принципе, мне понравилось обслуживание в данном автосалоне. И я думаю, я приведу вам еще клиент.